вот у меня есть рекординг, а вы можете тоже, если хотите, включить. Александр. Вот. Включайте свой. Включаю. Сейчас, секунду. Да, включил. Вот. Значит, возвращаясь к нашему старому разговору, надо в двух, слов, в двух словах вести. Значит, мы говорили, что в период карантина, в экономике есть два, два сектора. Сектор А это еда, медицина, Алло? жилье, интернет, и, слышите, и прочее, меня... мы расширяли этот список. У меня где-то он и расширенный есть. И сектор Б, который свернется, это туризм, самолеты, поезда, гостиницы, рестораны и прочее, а, а также и производство, например, производство автомобилей. И вопрос был, э, может ли экономика существовать в условиях полного закрытия сектора Б? И мы пришли к выводу, и мы рассмотрели двухсекторную экономику, когда, допустим, производится только хлеб и одежда, а там в карантин одежда закроется. И рассмотрели баланс этой экономики, когда там на 20 тысяч хлеба производится, там экспорт и потребление, и все такое прочее. Короче, хлеб... хлебороб, я, я, да, я только очень-очень очень быстро... Я перерыв, поэтому все, что вы говорили, до Нет, это, не, это не важно, это идет запись, по крайней мере у меня запись идет, а -а Значит, мы рассмотрели экономику, в которой два производственных сектора ⁇ хлебе и одежда, там условно хлеборобье и портной или хлебопек, а также государственный работник-учитель и пенсионер. И все они прекрасно входят в баланс, если 40% налогов. И тогда хватает и учителю. Если бруто 10 тысяч в месяц хлеборобье портной, то и учителя получается столько же 10 тысяч, там 2000 у пенсионеров. Да. И да, и дальше мы рассмотрели, а что будет, если э, э, второй сектор закроется из-за кризиса, да, вот из-за карантина, допустим, портной полностью перестал производить, его доход стал равен нулю, мы да. при, пришли к балансу, что если у хлебороба-хлебопека вместо 40% сделать 70% налог, то этих денег, и учителя тоже, соответственно, будет 70%. Этих денег хватит, чтобы поддержать полностью учителя и пенсионера, и портного. И самое главное требование, которое здесь выполнено, оно очень важное. Чтобы потребление той отрасли, которая осталась, в данном случае потребление хлеба, полностью сохранилась, не ужималась. Потому что если оно начнет ужиматься, то и хлебное, хлебопроизводство пойдет в кризис, и кризис неуправляем. И мы вот сделали раскладку, вот при 70% оно все работает, там даже пенсионеру на сбережения, как выяснилось, осталось. А те, теперь я сделал один шаг вперед, посмотреть а Иногда бывает, что пенсионеры большую долю имеют. И вот я такие примерчики стал смотри. А, вот это наш пример, который уже был. Просто да, цветные... Да. да, и тут более правильно пенсионера, когда не будет одежды, вот этот лишний, тысяча, ему на сбережения пойдет. Вот, это галопом на, по, по Европам, но Александр как раз вот здесь мы остановились, вы можете что-то сказать, потому что слишком быстро я боюсь все скакал. Да. Ну, значит, а здесь только... уже можно остановиться и свести все немножко. Да, у пенсионера, конечно, появились все сбережения и прочее, но смотрите, сбережения у портного и... У портного Нет. вообще исчезли. Нет, портной безработный, мы, к сожалению, говорим, что безработных... Мы единственное, мы очень, очень хотим, чтобы их потребление производящего сектора... Сохранилась полностью. Вот хлеба, чтобы как два он кушал. И я еще хочу напомнить, хлебопек или там учитель – это абстрактное название, это общее понятно. название для всего сектора, который остался. А учитель ну, да, это общее название учитель, для учитель, всего говоря, сектора, который получает э, от государства все доходы. Да. И, и мы, и мы, кстати, рассмотрели немножко более тяжелую ситуацию, но она близка к реальной что государственный сектор от кризиса не пострадал. Что учитель остался полностью работающим. Ну, я не знаю, может кто-то критиковать, а какие государственные работники? них не так и много осталось без... Достаточно работников. много вообще, это довольно приличный сектор. Ну, кто? Какие профессии стали безработными в результате карантина? А какие стали безработными? Вот я, я хотел, хотел спросить. Это защитная часть тех же учителей. Сейчас, одну, одну секунду. Аарон, а, я... Сейчас, а почему? Сейчас, Мор. А сейчас... Я, я пытаюсь Аарону дать разрешение на запись. Я его вообще не вижу. Нет, Аарон появ... появился. Появился Аарон. Значит, у меня... Арон? А, ну, как... Он как-то частично. А, он, а, да, подчас... появился, появился. он еще не подключил свое аудио. Что-то у него. Аран, вы нас, ну, появится. <связывается> О. Аран, отключите. Аран, У вас звук э, на, нарушен. Вам придется его полностью отключить и снова включить. Может, заработать. У меня иногда тоже такое бывает. Аарон? Вы... Нет, вам придется полностью отключиться и снова включиться. У, у меня тоже такое бывает иногда, полностью нарушен звук. аран Скажите слово. Вот, ну мы можем продолжать, пока Аарон подсо... подсоединяется. Александр, можете ли вы... Наз... Ну, учителя это временно. Все-таки я... Мне кажется, учителя, они, если наладить по Зуму обучение и в маленьких группах, там даже спрос на учителей может оказаться больше, чем в мирное время. Может быть, где работники детских садов? Разве что. Ну да, сейчас вы знаете про это. Ну, вот, это. А, а кто еще? Сад, я даже не... И... Не, не знаю, остальные все, то есть э, страдают, в общем-то, то, что мы, мы перечисляли, это развлечения и прочее, и индустрии, там, типа автомобильные могут пострадать. Вот, это, это, это значит такой баланс. И... Но, в, но в основном, из, скажем, автомобили, в основном из-за спроса. Да-да-да, да, и... да, конечно. Из не из потому, что их там... Принципиальные да. проблемы производить. Совершенно верно. Из-за из из того, что падает спрос. Во вообще, э, спрос на многие вещи длительного пользования может упасть в этот период времени. Вот Аарон появился. Но еще опять не полностью. Ладно. Вот. Почему не полностью? О, уже сейчас. А вот сейчас нормально. Сейчас, сейчас нормально. Сейчас уже суть. нормально, Я... И все-таки у Аарона нет права. Только я ко, -ко могу вас сде сделать, Аран. Если у вас можно сделать запись, включить запись, я не знаю, ну, в крайнем случае, наши с Александром хватит. У вас в прошлый раз была проблема с этим. И сейчас тоже есть. Все, бог с ним. Ду двух, угу. двух записей. Значит, аран мы вернулись к той табличке, что я делал. Вот это... Да. В цветном виде та табличка, которая была в конце нашего разговора пред, предыдущего по экономике. Mm -hmm. Вы видите мой слайд, да? Да, да, вижу, вижу. Значит, я поправил. У пенсионера, конечно, тысяча будет сбережения идти, а не на одежду. И, и вот тут мы можем буквально полминуты вместе вспомнить, и я... Пойду на следующий слайд, когда пенсионер составляет большую долю, то есть в мирное время налоги несколько выше. Угу. Можно продвигаться, да? Да, да? Сейчас попробуем. Значит, что такое? Сейчас я вот думаю, с какого мне на начать? Э -э нет, это не, это не, не то. Во, вот, к, к примеру, вариант, когда все пенсионеры, это, это же у нас такой обобщенный пенсионер, это не обязательно, что один пенсионер 5 тысяч будет получать, хотя и такая ситуация возможна. Или там их двое, например, по 2,5. Пенсионер у нас будет 5 тысяч получать. Чтобы в мирное время, чтобы учителю дать 10 тысяч, пенсионеру 5 тысяч, то налог приходится довести до 50%. И я вам должен сказать, что в обычное время, если мы возьмем все социальные отчисления, отчисления в пенсионные фонды, которые не только с брута работника, а еще и с работодателя берут, то, по-моему, и сегодня это больше 50%. Ну, порядок такой, да, наверное. Так что 50% смело можем писать. Там, насколько я знаю, налоги составляют больше 50% на сумму свыше 18 тысяч. <саспорядствие> <сосим> Александр, я о другом говорю. Я говорю, налоги плюс социальное ну, да, да, да. и плюс mà. пенсионные фонды, это больше половины и и у людей, которые скромно, у которых среднюю заплату? Нет, наверное, все-таки какая-то гарантия, выше 12 сколько-то, но неважно, хорошо. Ну, давайте, давайте в среднем возьмем 50% и посмотрим, что происходит. Ну, в данной ситуации, если пенсионеру дать 5000 вы ничего не сделаете, кроме того, как пять тысяч налог вы должны снять я про мирное время говорю просто никакого дурникой другой возможности нет если там учителя если государственные служащие допустим треть всех занятых составляют к примеру, что довольно реально учитывая всех полицейских военных медработников преподавателей и так далее запросто третье. Чиновники, извиняюсь, чиновники. Чиновники тоже. Вот. <свят> а, так что тут 50%. И когда идет кризис, когда портной обнуляет свои, как говорится, по свое производство, к <свят> хлебопеку приходится уже 70, 75% налог давать чтобы сохранить mm -hmm. пенсионеру его нет да, даже пенсионеру нельзя сохранить пенсионеру сохраняться сбережения и хлеб то есть то что он не не тратил на тот сектор который который закрылся то можно свести можно свести немножко не получается в этой ситуации что пенсионер получает больше, чем работающий. У пенсионера три, а у работающего два с половиной. Ну, можно сказать, действительно, что пенсионеры – это об обобщенных, на самом деле, просто их там больше одного. Нет, пенсионеры, пенсионеры как раз – это не обобщенные пенсионеры. <coughs> а, это именно те группы, большая часть которых представляет именно пенсионеры. Ну да. Нет, я имею в виду, что это… Либо доход одного пенсионера составил 3000, либо от их больше, там на одного чуть меньше, мы как бы их в целом берем. Вот. Но это сложный вариант, видите. Тем не менее, на сбережения еще останется, а, ну и тут в мирное время сбережений чуть меньше, чем в предыдущей стиле. Ну, на сбережения даже еще хлебопеку полтысячи останется, ну тут еще какие-то варианты другие альтернативные я смотрел, что если, что если мы попросим, чтобы у них всех оди, одинаково оставалось после налогов, так получается 2,66. Можно так устроить, чтобы 2,66 оставалось либо пёку, и учителю, и пенсионеру. Ну, портному меньше, он безработный, безработный Самое бедное. Вот, вот это такой скромный, тогда 73%. Ну, вот ну, такой общий вывод, что экономика... Общий вывод у меня такой. Вот попробуйте со мной поспорить. Вот это тут я бы хотел, чтобы со мной поспорили, что можно представляется или кажется, что можно установить такой на, налог чтобы потребление оставшегося сектора, работающего сектора, полностью сохранилось у всех слоев населения. Это самая главная цель, чтобы работающий сектор не был подавлен. Ну вот. Вроде бы можно, надо согласиться только, что высокий налог придется закладывать. <л> <SQL> <gibt> <Raumaut T -2> Сейчас, одну минуту. Вам какой слайд хочется рассматривать? Этот, да? Пока этот, да. Ну, давайте, да. На, на нем пробудем. Потом... Грубо говоря, с ситуация с и учителями она практически идентична, правильно? <связычный> ну да, тут принцип справедливости, что все, кто работает, они в одинаковых условиях остаются. <связычный> э -э -э. Я бы э, уточнил, uh -huh. э, э, вот в каком плане. Э, е, у нас есть сектора экономики, которые оказывают услуги, ну, то что называется здесь и сейчас, словно говоря, общий общепит. Индустрия услуг. Да? Индустрия услуг. То есть вы хотите разделить она, на товары услуги? Нет, нет, совершенно не для этого, не, не для того, чтобы выделить. Она, кстати, пострадала больше всего да, в результате кризиса. Ну, то есть мы, мы считаем, что она Это сектор Б, у, у нас это партноль. Это mm. просто, да, давайте говорить, не, не будем услугами называть, будем говорить сектор А и сектор Б. А это который продолжает полноценно работать, Б это который закрылся. Давайте вот так, даже так, очень крайним образом. Вот есть те, кто продолжает работать, есть те, кто закрылся. Я, я хотел бы уточнить просто для понимания. Да, У да. нас есть большое количество людей, которые продолжают Метаплод, условно говоря, и всякие в больницах, как они называются, ну, ну, которые ни, ни, ни, ниже категории, чем медсестры. Ну хорошо, э, это учитель, да. Это учитель. Э, их, их зарплата э, как, как будет с налогообложением их зарплат? Подождите, подождите. Это, их история... зарплата из зарплата низкая я просто подождите, да, подождите. Это, наверное, у меня есть средняя зарплата средняя все ну, там нет, у нет, мы, не... подождите подождите а, у меня у меня у меня у меня у меня у меня у меня у иначе у меня у меня у меня у меня у меня у у меня у меня у меня у меня у меня у и налоги станут общими... Ну, я, я говорю о среднем налоге. Это не влияет это из категории государственных служащих или производственных служащих. Мы, мы говорим, вот такая средняя зарплата и такой средний налог. Вы хотите есть... спросить, как их дифференцировать внутри? Это отдельная тема. Я бы ее открыл отдельно. Она Нет, важна. я, я хотел спросить, как, да. как они... Для чего они будут продолжать работать, если с них будет удерживать 50% налогов? Их зарплата и так низкая. В то же время их э, работа нужна, ну то есть как работа инсталлятора, извините. как работа. А, там, я, я не сказал, знаю, как... что с них будет 50%. А, нет, не будет. Я сказал, верно? что средний налог будет 50%. А, средний налог. Хорошо. Или со Хорошо. среднего работающего налога. В таком, в, таком, в, таком, в таком виде это принимается. Хорошо. Хорошо. А, Я не понимаю, а вы, очень такое... важный, вы очень важный вопрос, Аарон, поднимаете. И он звучит так. Это еще одно ограничение в нашу систему. Что тот, кто был низкооплачиваемый после налога, его доход был, должен быть выше, чем у безработного. Если будем говорить о Конечно. Сандачные. Я именно это имел в виду, совершенно верно. Это да. Я именно это к этому веду. Это Я именно партнер. к этому это веду. А, а, Арон, да, вы знаете, да, что да, в Америке да. две трети, те, кто сейчас получал вот эти вот самые пособия, у них доходы больше стали? Я и... знаю. Вот эту проблему уже и, и Миша, вот с которым мы говорили, Миша Черкасский, да? Я уже не помню, да. кто со мной говорил с Мишей Черкасским? А Аарон или Александр? Александр, я думаю. Они, они, они, я говорил. Да, Вот Миша приводил как раз про Америку этот пример. Ну и вы и наверное, ш... по, по своим источникам. Знаете, и что Ну, большая проблема. Что? Это действительно большая проблема. Это, это надо думать, как как правильно это сбалансировать. Открытый вопрос. Предлагаю его развернуть, очень трудно его развернуть. Онлайн нужно еще одну табличку, чтобы кто-то сочинил, или доказал, что нельзя, или показал, как можно. Нет, это нужно, это очень нужно. Я это не это говорю, что нельзя. Это это категории его, а то категория это... не, не нельзя или можно, а категория нужно. То есть просто нужно такое, такое делать. Надо, чтобы так было, а возможно да. ли свести с этим баланс? Можно это в смысле... А можно ли так это распределить? Деньги, чтобы это требование выполнилось? И может быть можно, но я думаю, что над этим надо посидеть. Я бы предложил оставить это как важный открытый вопрос для следующего раза. Хорошо. Хорошо. А, Аарон умеет быстро заметки делать. Вот тут... Вы, я... кстати, припределили я... да. Я хотел бы просто уточнить, что если, то есть, возможно, это пере, пере, приведет к переоценке стоимости товара, рабочей силы в некоторых профессиях. Вот. А, Аарон, давайте, давайте подготовим <соценно> эту, эту дискуссию. Надо хорошо, хорошо, обязательно. Очень Я страшное. просто, мы Все. просто в прошлый раз обсуждали, где какие группы поддержки могут быть. Вот вам группа поддержки. В смысле грубо. группы? интересов. Те люди, которые хотят и будут продолжать работать, и которые хотят, возможно, получать более высокую зарплату за, свои, за свой труд. Условные метапреды. Ей нужно быть стимул, Ей должен быть стимул Давай. Работать, да. зарабатывать. А хорошо, а если мы скажем, что это вообще говоря о временной ситуации. Я вообще говоря, что все вернется на, сказать, к нормальному состоянию, через там какое-то время вам нужно просто потерпеть вот это вот, вот это время. Так, так подождите, Александр, я, я, я, я хочу понять, что вы вкладываете потерпеть? Значит, работающие должны работать и платить высокие налоги, да? Какое-то время. Те, кто, ну, это понятно, те, кто не работает, нам Хочется устроить так, чтобы у них доход был несколько меньше, чем у работающих. Нам очень важный баланс надо сохранить и проверить. Я понимаю, что а у пара Сейчас только фразу, дайте фразу кончить. Чтобы они, у них было несколько меньше, чем у работающих, но при этом их покупательная способность на товары группы А, продукцию сектора А, сохранилась, чтобы в секторе А не произошел спад, из-за того, что они не могут покупать теперь достаточно хлеба в наших терминалах. Это, это нужно домашнее задание. Это, предлагаю посидеть над домашним заданием и вот это, в офлайне можем обменяться да. и составить возможно, или это такую таблицу составить, или возможно нарисовать такое, что показать вот видите, это нельзя и поэтому мы можем прийти э, к очень важному выводу что смотрите, в такой ситуации рынок перестает работать и никуда не деться, надо переходить на карточку. Например. Я бы очень хотел, <связать> чтобы этого не было. Но может кто-то нам докажет, что при определенном соотношении ничего другого не получится. Э, это а, домашнее Александр, как главный специалист по, <связать> по Германии, э -э во время Первой мировой войны, ведь Германия первая перешла на карточки, да? В общем-то, да. На время Первой мировой войны. Я про Первую, да. Про первую, кстати, то, вот, что я читал, там ситуация была в какой-то степени даже хуже, чем во вторую. Ну, если не считать последнего года, точнее последнего полугода войны, вот, то, в первую, то в первую была ситуация даже намного хуже. <связывая> у них экономика упала в общей сложности. У них буквально в, в какой-то момент, то есть у них питались брюквы. <связывая> <связывая> да, да, я помню все эти истории про, что-то там делалось, что-то совершенно невразумительно из Брюквы, я, я не помню какие-то. Брюквы это была, насколько я понял, э, <музык> у, у них э, э, проблема, что, то сказать, что они, что считалось, что, сказать, что требует армия превыше всего, поэтому все, что можно было выжить из экономики, взять, они выжимали. Кто в наименьшей степени был способен сопротивляться этому, это были фермеры, по понятным причинам. В итоге производство сельскохозяйства резко упало. Брюква это была, это был корм скоту. Нет, я помню, из нее что-то делали, что-то совершенно... Ну, по, а по да, контрасту и совершенно ее, ее использовали за неимением хлеба и прочих продуктов. Да, да, что-то вот, такое. Ее поэтому взяли вот из корма скота и его, так сказать, использовали в качестве еды. Ну вот. А то, сель... там... сельское хозяйство, да, я, я не помню, они просто за счет налогов, то типа продразверстки ввели. Да. Ну, условные подразверстки. <связывая> да, да, да, они условные но плюс ко всему, фермеры не получали э, удобрения. <связывая> угу. У них забирали лошадей, как основные транспорт. Да, да, да. Если через туда. А Второй мировой голосе основным источником э, способа передвижения, то в первую это понятно. У них фиксировали, фиксировали цены, цены на сельскохозяйственные продукты. Я, я прошу понятно, прощения, я предлагаю, я, я, следующий... предлагаю, я предлагаю, чтобы Александр сделал в один из следующих э, э, встреч? Ну, встреч, коротенький доклад про Германию, Первой мировой войны, как не надо делать. Да? То есть просто... Но, Яркий. А, Арон, Арон, я, я попробую с вами чуть-чуть спорить, в смысле не надо делать. Потому что когда страна стоит перед выбором гибели, ей да. приходится из производственного сектора забирать ресурсы, которые для него были жизненно необходимы. Да, но там были какие-то... К примеру, как они называются фронта, системные, если... ошибки. системные ошибки. Может быть, но, но да, давайте на, на, на общем таком. Представляете, что страна на, на пригласии, если фронту не выдать какое-то количество людей и лошадей, то просто погибнем, просто проиграем войну, и, и ну, для, для них это представляется как гибель. Приходится брать то необходимое, что уже есть. Это и в животном мире такое есть, да, когда организм на, на грани гибели, он может за, за счет, там, я не знаю, каких-то своих органов, что ли, терять, да, чтобы спа, спасти там, мозг, например. Но, ну, но, при... но я, я понял я идею, хотел, идея, да. Разрешите мне все-таки переключить, потому что. Я, не, я чувствую немножечко опасность, это вот крена нашего разговора. Я наоборот хочу защищать вот какую позицию. Поскольку сектор А полностью работает, то э, продукция сектора А для общества вот в условиях карантина, она может быть полностью обеспечена, и нету причин опасаться вот таких тяжелых катаклизмов, как было там в Германии в Первую мировую войну. Я хочу попытаться защитить именно эту позицию, показать, что рынок может нормально работать при правильном управлении налогами, а если нет, то давайте вместе искать контрпримеры. Уходить в области, где ситуация была совершенно другая, можно как бы, ну, для, для отдыха от темы, я тоже согласен с этим. Александр много знает, его узнавать очень приятно. Но не как, но не как мотив, потому что вот, вот сейчас мы все погибнем, если будет карантин. Э -э нет, ну, как бы мы здесь единомышленники, естественно, мы не, не говорим про Естественно, это. мы все-таки должна сохраняться, вообще говоря, все-таки рыночная экономика. Да, плюс. Просто, да. что, показать, что ее можно сохранить. Или кто-то из нас может покажет пример, что а вот тут не сходятся концы с концами. Если вы так сделаете, то безработный будет получать больше, чем уборщица. Очень тонкое дело. Вот, предлагая как домашнее задание, такое обсуждение офлайн. Мы можем обсуждать друг с другом, mm -hmm. рисовать таблички. И к следующему разу подготовиться. Yeah. Хорошо. Ну, Хорошо. То, то есть не рассказывать про Германию? Все эти yeah, разные... Ну, можно рассказать, как для исторического развлечения. Пусть это будет Но даже не как обоснование их интеллектуальной слабости. Потому что я еще раз говорю, yeah. когда страна гибнет, может, внешние условия сложиться так, чтобы вынуждены просто от себя от, отрезать пустя. Я Кстати, я, у, меня, у меня вопрос к Алексу, он может ответить буквально одну минуту. Это правда, что большевики, э, ну, систему военного коммунизма списали, ну, э, э, заимствовали творчески у, у не, не ми, немцев, в смысле у Гер, Германии времен Первой мировой войны? Да. А вот это на Ленина произвело очень большое впечатление, вот то, что когда я проезжал про Германии тогда, а. вот, и и как это как... было организовано, и, в общем-то, он решил, что вот это как раз то, как, как нужно в тех условиях в общем-то организовать экономику. И, а, конечно, вы... и, конечно, это правда, что авторами Системы вот этой военной, военной плановой экономики, среди них было много евреев. Роза Люксембург и Клара Цетки. <свят> нет, нет, Вальтер <свят> Ротенау. Карл Лепте, да? У меня три имени это те <свят> нет, названия нет, улиц нет, в городе Виннице, которые <свят> были популярны. <свят> нет, пожалуй, кроме Ротенау, в общем-то, это самое мало кто мог. Малта. В основном нет, это, там евреев было очень мало в этом плане. А вот, как да. они соотносились, простите, с, со школами, с последователями питистов. Ох, как интересно, закрутилось. Я могу остановить мои слайды, да, чтобы уже было интересно. Нет, нет, ну я Я Не-нет, я стоп, шер. Чтобы мы видели друг друга. Ну, на самом деле, если учесть, что для петизма, то есть во, во что это превратилось, э, петизм, как он в итоге э, играл роль Германии, э, совершенно понятно, что если основное это вот то в то в какой степени ты лично э, э, живешь, как это для как это идет на благо государства. Да. То есть, и в данном случае все жертвы, которые ты идешь, это, так сказать, это включается, вот ты тем самым выполняешь этот долг. А mm -hmm. вот что там, слово какое использовалось? Отечество, государство, народ. Отечество, датерленд, да? Или да. еще какие-то. Фаттерленд, извиняюсь, извините. А, Понятие Кайзер и так далее, оно было вторичным? Да. Интересно, да. Нет, на первом месте без спорта Фаттерленд. И это у человека просто вот эти, это слово вызывало, соответственно, эмоции, эмоциональный настрой. Он готов был... Но мы знаем, в разные эпохи. Вот. И Трумпельдорф в какой-то момент сказал эту фразу. да? Ну, он, имел... он как, на, раз... На арсену, как раз за, за землю. Да. На, на при всем при том на земле, я поправляю, то фламут Барцин. Цейн. Барцин. Нет, Берцель. Там, да, как вы понимаете, та, там есть много гипотез о том, что его, mm -hmm. ну, человек, который записал, услышал эти слова, не, не, не очень хорошо знал эврит, и mm -hmm. непонятно, что именно он говорил, впрочем до всяких анекдотических mm -hmm. историй, но тем не менее Берцель. Идея но, в том, что... что можно понять. Он, он был офицером, не офицером, а кем-то прапорщиком русской армии, воевал, прошел несколько войн да. рос, рос, российских. То есть идея была в том, что не в том, что он умирает за за, и не в том, что он, а в том, что он ну, наконец-то нашел, нашел дело, которое, ну, ради, которое можно умереть на, на своей земле, да, в Израиле собственно. Э -эт эта идея, ну, насколько я понимаю, то есть, как бы, у нас нет э -э машины она, времени, чтобы послушать, то есть, я не, не думаю, чтобы это было. <esa> ну, есть, Потому что эта идея, она очень сильна, конечно, у всех, ну, у еврейского народа, действительно, связано с Эрец с дело в том, что вообще Эрец меньше употреблялась, да? Или язык иврит. Но, видимо, тоже. как раз тогда и началось. Вот потом... Да, находишь, да. У, у сионистов это как раз... Это, это, у сионистов, это, да. да. Я имею в виду до эпохи сионизма, да? Лошона-кодыш и эрци-кодыш, да? да? Да. Ну да. Наверное. Наверное. Лошона-кодыш, Навер... Навер... да, у... Лошо да все-таки, по-моему, эрци-сраэль все-таки. Эрци-сраэль? Да. Я, я, я поехал, куда поехал в По-моему, даже в какой, в какой то реальной я... реальной. Интересно, Материал интересно, интересно, можно посмотреть. Мне говорили, что есть так называемый корпус языка иврит, и там можно, помимо того, что есть словарь Кляйна. Можно посмотреть как бы примерное время, когда началось употребление, когда слово стало более-менее употребить. А, Ясно, да. что то есть, это лучше работает на последние там, 50 лет. А, но интерес, интересный вопрос. Интересный вопрос. Действительно. Я сейчас... Не, не могу ответить так быстро, когда стал, стал употребляться эрит или эрит Интересно. Есть, не, не, не, не, не не верю. Но, конечно, э -э, совершенно точно, что в произведениях каббалистов говорилось эрит Наверное, в народном, народном, это Знаю, народно, вы аж говорилось сердце. Это не, не не знаю. Хороший вопрос. Прошу Хороший вопрос. вопрос. Я, я отмечу его, слышу, позвольте мне. <св> перешли между темами а вообще тема еще общая между прочим у нас еще один э, общий момент когда люди находятся на таком э, духовном подъеме для них понятие отечества или родной земли это настоящее понятие это не просто там такая абстракция, оно живет в их душе то они готовы действительно делиться и жертвовать собой, и вот эти коммунистические системы они более живучие от того, что в Германии происходило, военный коммунизм, и что происходило в России. И вот эта система кибусной жизни в Израиле, она тоже с этим связана. Когда люди чувствовали, это очень искреннее чувство было, что вот, вот он счастлив тем, что он делает что-то большее. Да? Вот этот вот человек, он как бы больше живет в нем. Ну, не больше или не больше, но в большой степени в нем живет по сравнению с, с человеком таким индивидуальным, эгоистичным. Да, во, во время это... войны и так далее, это, это действительно поднимается. Раф Кук ну, ну, на эту ну, тему много говорит, Но э, тут одно, одно но, значит, <свят> что это, вообще говоря, все это может продаться только ограниченное количество времени для людей. Да, да. Да, это, это правда. Это правда, То есть э, очень долго, э, очень долго, это, ну, максимум там год, я думаю, что, э, что максимум несколько лет, год-два. Я думаю, нет, что. Нет, год. Это эпоху, может, для цепов. Ну, вот эпоха кибуса. Да, скорее, да, скорее да. даже год. Это эпоха, а не, не, это эпоха. Не забывайте, чем кончилось в, этот самый, в той же Германии, когда э, в принципе эта армия заявила, что она не будет сразу за Кайзера. Ну хорошо, в общем, я армия, очень именно, он... именно, именно генералы заявили. Я еще раз вам даю пример пример даже коммунизма в Советском Союзе, ну, социализма, такого раннего, да. Он длился, можно сказать, до смерти Сталина, и, и даже еще какое-то время после этого. Ну, извиняюсь, это, это, прошу прощения, это сколько лет? Это го лет. года, до смерти Сталина, этого, до, даже да, позже, это... я, Но... я думаю, до начала 60 годов, вот этот коммунистический романтизм, я бы сказал, он еще большую часть народа наполнял. Было, конечно, много скептиков среди интеллигентов. Я по этому поводу, у меня есть другой, у меня другой поспорил, да, у меня тоже, но ну, как бы пока не будем. Я mm -hmm. сейчас просто это кроме того, типа, другая про тема. Про Тем про более, что у меня была где-то статья про. про набросано. Ну, Ее надо привести в порядок. Я... Ну, Блин, это вот без раташе. Еще птичка. Если... То, что Александр начал недоопубликованные вещи ставить вот на наше обсуждение, может, оно даст стимул им выйти, выйти в... На... Хорошо, дай Бог. А что, ну, дайте, а, дайте нам вкус, вы его погодили, так скажите хоть о чем. Я пытаюсь, как бы, я, я там пытался сопоставить разные события мировой истории с ходом э, э, э, э, гюлы, условно говоря, да, то есть последнее время. Может, пытался... сторону, эту... э, сейчас, одну минуту, так видно. Да-да, просто быть. Не, не, очень, очень хорошо просто уходить. Да, а, да. Нет, я отклонился сам. Нет, я хотел сопоставить разные, в том числе, то есть поэтому я, собственно, вспомнил, в том числе вот эту вспышку романтизма, то есть ее обычно связывают с двадцатым съездом, со смертью Сталина, да, то есть советская вспышка советского романтизма. да? Дети 20-го съезда, то есть освобождение в Советском Союзе. Я, пытаю, я пытаюсь. Нет, я, я не. Я как раз пытаюсь это, это опровергнуть. Как я сказал Горбачев, социализм с человеческим лицом. Ну, это, ну да, если. Первая, если... Первая попытка. Если можно предположить, что у кого-то может быть человеческое лицо, а все остальное не да? Да, это, это э, Нет, я пытаюсь просто, что, что это от, что, скажем, э, э, я не, не доформулировал это, но, то есть как бы предварительная формулировка, что развитие, собирание, то есть как бы необходимый этап Геулы Израиля он в духовном плане приводил к вс... незаметно приводил ко всяким изменениям в мире, в большом мире. Это да? красиво, и... ну, То есть это то, что э, Раф Шварц пытался э, в этой... про, про интернет, э, тьфу, про комп... что компьютеры созданы в год есть, создания это. Израиля, а я добавил ему тогда, он, к сожалению, не... Э, не, не, я не, два раза ему говорил, что до этого мы с ним беседовали по этому тему, что интернет, вот этот первый проект Арпак, что ли, который был, с, с, заложил идею проект интернета, он возник в 67 седьмом году. Ну, да, тоже, а, ага, Дарпа, вот это вот. Да, я, я не помню, я, я какой-то какой из, ну, вот тот один из важных этапов развития интернета, Проектирование интернета, да, да, да, да. идеи интернета. Для Аллона, то, то ли что-то Я, то, я, то, я, то, я то, не то. помню. Я, я присылал, я да, даже да. нашел какую-то американскую, достаточно серьезную да, книгу да. про развитие интернета. И там я, я, я прислал не, не уверен, что я сохранил, но как бы... Да, вот. К этой теме еще, если я можно прибавить, а извините, Аром, в середине фразы. Нет, я, я, я просто вот, вот так же, как и Рафшварц делает ну, как бы, развитие мировых коммуникаций, супермозга, фактически, да, мирного мозга и мозга. Ну, да. объявляя всех людей, вот точно так же я пытаюсь не на технологическом уровне, а на историческом уровне, что всякие исторические события, они были связаны да. с шагами Израиля по пути вот, э... по, по пути Геолы. Вот, вот, тезис, если продолжить вашу мысль, вот, что победа Израиля в, в шестидневной войне в 67 году э, развалила Советский Союз. Скорее. Нет. Все-таки я бы не стал это. Обосновать вам? Ну, твой взгляд, конечно. Ну да, потому что все-таки это самое. Смотрите, евреи, он спорит, еще не высказал. Губерман все-таки был прав. Я еще мысль не успел высказать, только ты. Евреи он спорит с еще не мыслью. В шестьдесят седьмом году что произошло? Евреи, кстати, начали оттесняться от руководства в Советском Союзе, еще начиная с зарождения Израиля. Первый этап был тогда. Совершенно верно. Сталин воспринял то, что я до сих пор думаю, что Сталин поругался с Бенгурионом, и Бейсров от всего руководства. Известно, что в войну, например, директора всех военных заводов были евреи. И они сделали военную а, значит, первое оттеснение... Сейчас это Александр. Первое оттеснение произошло, связано с возникновением, с созданием государства Израиль. А, а вторая волна, когда из научно-технической области высшей стали оттеснять евреев, допустим, МГУ был верх такой школы вплоть до 1967 года включительно. Двух ученых, которые поступили в МГУ после 1967 года, мы с кем-то пытались искать не смогли найти. Среди людей, которые до 67 -го года в МГУ поступили, да, ну, это плеяда да, Явченко. В каком году Арнольд э, поступил в МГУ? По-моему, все-таки после... Я не, не оспариваю тезис. Я, мне я, испарить... я боюсь, вы не, не найдете. Просто отсекли евреев. А может еще один год, но после 68-го уже все. Может быть, может быть. Там да. полностью да. циклы евреев. Я на И я на... А, ярких ученых после этого нет. Ну, я учился в МКУ, но мне сказали, что... Ну, Мехмат уже было ясно, что не пустят. То есть, ну, как бы. бы... А ВМК, который Тихонов основал, если вы помните такого... Ну, он... Вот скажите, какие, какого... Яркого ученого вы знаете, выпускника ВМК, который поступил после 67-го года. Не знаю, ВМК создан в 70 каком-то году? Да. 70. Ну вот, я не знаю, когда создан. Назовете ли вы яркого крупного мирового ученого? Не. Ну, после 67-го года много ярких ученых. Короче говоря, да. вот это только один пример. Я даже не стану на МГУ все обсуждения тратить. То, что к концу 70-х стало пик такой энергии советской системы, это начало 70-х годов. К концу 70-х оно стало явно увядать, и это ровно тот период, когда евреев со всех активных позиций оттеснили. Вот вам э -э -э. каким образом Израиль привел к распаду я понял. Я в общем, тут в данном случае можно много чего сказать, но я бы не стал слишком, слишком на это на слишком опирать. Тем более, что, так сказать, производство, так сказать, так сказать гениев, ученых-гениев при функционировании страны, в общем-то, это. Я, я не сказал ученых-гениев. Подождите, у кого шум, кому-то я должен убью Хотя ладно, не живите Александр, я, это только как один из примеров. Евреи, а -а -а. еще раз, были оттеснены от руководства страны на всех уровнях. Да, но это вовсе не означает, что страна должна это самое а -а -а. принять. Это не означает, но так совпало. И так совпало не только, не только в Советском Союзе, но мы знаем и в других странах, которые от евреев избавлялись. Так случайно совпадало. Я не я, я, я, о чем дело? Я, на самом деле, тоже в свое время э, придерживался этой точки зрения, пока не стал немножко изучать более глубоко историю. Чаще называют пример Испании, но забывают, что такое представляла Испанию во второй половине 15 века, и что она стала через сто лет. Как раз тогда она поднялась из, в общем-то, так сказать, нескольких разрозненных королев, которые были объектом, действии других стран до мировой как раз после знаний, если так смотреть. Но поэтому я стал другие эпизоды я тоже стал просматривать именно под этим углом и в общем-то могу сказать одно, это, так сказать, это вещи независимо Ну, как говорится, мы мы можем, как говорится, полемизировать в этом отношении. Я, я... Ну, я бы хотел полемизировать, Испания приводит наиболее часто. Ну да, это, давайте. Испания, как... Испания это как один из примеров, поскольку я... Да, это, это чаще я... пример, но он как Испания, раз не работает. Специалист, Аарон Специалист, мы оставим ваше мнение. Как вот. Вот, так как вы его высказали, но я вам пример из 20 века приведу. Что две самые сильные державы была, была Америка и Советский Союз. Это страны, в которых жило большинство евреев мира в ту эпоху. И причем Америка стала доминирующей постепенно после того, как евреи Российской империи и другие переместились туда в начале 20 века. Потом евреи, как-то так случайно совпало, евреи покинули Советский Союз и мы видели примерно, что с ним происходит, они очень Надеется, что какую-то часть смогут. И, а, а, а Аарон как раз из, изучает углубленно. Я немножко его, его не То, что с, с Голландией происходило, тот расцвет, да, когда еврейские акти, активы туда перешли. Слышим, а, тогда возникает вопрос то же а почему дальше прошел ее упадок? Потому, да, что потому что евреи переехали в Англию. Они не переехали. Там, ну, основном, они. Раз, получили, разрешение, ну, получили разрешение. В основном все-таки это самое. Я читал историю английского и евреевских. Большинство у них не изго... Конечно, кто-то переехал, но если там кто-то переехает из Голландии в Англию, замечаю, что Голландия по должна перестать быть в общем -то, нет, то все сложнее, там, нет, нет, страшнее, я, я, говорю, что там я прошу прощения, не просто разрешите быть сложно. Разрушите, Больше разрушите, цепочка, нам хотя бы эту цепочку мотивировать, вы мотивируете свои какие-то стороны, вы свои. <г Thompson> вот, мне это независимо и не нужно, все-таки смотреть на нас. давайте не будем настаивать так, на тезисе полностью, мы оставим две линии открытыми. Кстати, вот мы должны учиться у Талмуда, да? Он от, от линии рассуждения долгое время держит открытыми обе, да? Или более да, да. Чем две. А потом только начинает их соединять и выяснять, и то не до конца да? Вот. Поэтому я, меня достаточно, я могу привести, я привести огромное количество контрпримеров. Ну да, но у нас еще есть, я, что нам не даете высказать. Я вот. прошу, а я... как раз примеров, они очень такие Хорошо, самые. так мы вот сейчас занимаемся тем, что мы высказываем примеры со всех сторон. Я прошу прощения, я, я хочу уточнить. Все чуть-чуть сложнее. Нет. Ведь речь идет не о физическом местонахождении, евреев. И речь идет о ходе очень сложного процесса, который мы согласились называть геолой. Да? И для, для этого совершенно... Ну, э, скажем так, в какой-то момент времени было важно подъем Испании. Вы, вы имеете в виду подъем Испании. Да. И в этот же момент времени было важно, чтобы испанская экономика наполнилась э, дешевым золотом и серебром, которая по, потом распределилась по всей Европе, которая вызвала экономический рост Голландии, Англии, Франции, наверное, да? да? Примерно такой да. Причем в то же время, в то же время происходил... Вы с которыми я... я буду с ними спорить. Насчет я золота, тоже это могу больше инфляции, источник богатства. Источник инфляции больше, чем источник Нет, это, это вообще как один, как один из примеров. Я, я, я лишь говорю, что процесс сложнее. Он требует... Да, да, да. да. Он требует, по крайней мере, э, введения нескольких факторов, очень важных. Да. И, э, к, и они не связаны с экономическим благосостоянием евреев. Просто, ну как Геова, она и есть геола. Иногда, Иногда важно, чтобы евреи были беднее. Иногда важ, важнее, чтобы какая-то часть евреев переехала в землю Израиля. Не, не все, а часть какая-то приехала в землю Израиля. Иногда важно, чтобы часть земли развивалась в этапе. где-то, в где Венеции, где в парк, в парк, парк, парк. Паром, у, у, у вас важно, чтобы... звуки на фоне? Я не, у меня вроде бы все нормально. Александр, это у вас? У меня, у меня, у меня ничего нет. А вам, неужели он... ну, у вас? Может, у меня в компьютере что-то? Я прошу прощения, 10-20. Я... А -а -а. Надо а, а, отпускать. Аран, напомните мне только одно. Вот эта книжка, которую, по-моему, вы мне показали, когда... Когда автор показывает, что когда евреи там перемещались, по-моему, в средние века из Италии в страну Голландии, как переместилось богатство этих стран? Это не я показывал. Это в одной из книжек, которую мы с вами оба открывали. Кто ее принес, я не помню, мне кажется, что вы. Но если или в статье, или в книжке, или в статье... Ну, что вы знаете, что, что если... Евреи переместились, мистерстве принесли при как раз? Нет, не богатство. Как раз он говорил мне о том... Понимаете, иногда у евреев есть недооценка еврейского гения в экономике. То есть способности организовывать сложные экономические системы. Это действительно mm -hmm. очень... И, ну, и, ну, то, что были экономические связи большие у евреев. Они жили в разных странах. Были талантливые люди, которые могли организовать вот эту экономическую жизнь сложной системой. Это действительно исторический факт. И можно попробовать, но него. Mm -hmm. Мне кажется, Аарон, это вот из книг, которые мы с вами вместе называем. Я, на самом деле, не читал там, что как евреи, но э, в основном они, это, конечно, была организация, потому что действительно способность, действительно потому что они приехали в земноморья, земномодии, более высокие. Уровень организации. Чем они евреи, в общем-то, так сказать, выделялись, почему евреи почитали в качестве контрактеров, часто они давали самые дешевые поставки. Да. Я, сама по себе то, то есть, как бы Испания тринадцатого. 14 наверное, веков. 15 век. Там просто было действительно как бы пересечение двух миров. И там действительно на этом, на этом стыке развивалось очень многое. Евреи после выселения действительно принесли многие умения и профессии в Европу. Вот. Испанские евреи, выселенные евреи. Во Францию. например, да. в том числе создание оружия, да? Кстати, я не помню, кто, кто был более перед, где были более передовые технологии? В Испании, наверное, все-таки, не в Италии. Да? А все-таки самые были это в Италии. И Италия была страна, в которой самое было самое высокое развитие. А оружейники условно это, оружейники это, это итальянские милан например со своими вот. а э -э -э откуда это в милане взялось ну общее развитие скажем так но испания была достаточно достаточно неплохо развита в этом плане Конечно, не сравнить это самое с тем, что было в тот момент, скажем, в Англии, в Германии тоже уже довольно сильно выступало. Да-да, я помню. Вайвенго, там этот Робин Гуд, говорит, если, если бы у него был английский панцирь, я бы давно его продыряю. Поскольку а да. панцирь испанский, ну, отбивает, ну, стрела не может его пробить. Да. Все-таки был период, когда э, центр такого прогресса из Италии переместился в Северную Европу. Ну, в это, это сложный процесс, в общем говорю, какая эпоха? Да, извините. Это как раз, раз 16-17 века. Mm -hmm. Вот мы с Аароном, вот Аарон не, не помнит, а я помню, что мы открывали книгу, в которой я это описывал. Кни, книга старая, книга, не, не знаю, там... 19 века, что-то в таком духе. Ара, неужели у меня только одного? Я буду искать нашу переписку. Когда вы сидели в университете и мы с вами обсуждали. А, я помню. Сейчас я постараюсь вспомнить. Я постараюсь когда И я в... <связь> Меня там... <связь> это, Сады, тоже вопрос крайне интересовал всегда. Почему? Он, почему он, он написал, написал «Святый эпох». Это очень интересная книга. 19, 19 век, действительно. Сейчас я попробую. Я попробую хорошо. Я, я понял, где искать. Может быть, даже я с, с, с, сохранил. Хорошо. Ладно, я не буду сейчас искать, но я понял, о а чем идет. надо выгонять. А как Рава Шварца, там есть один учитель, который выгоняет его. Как. Да, да, да. Я буду выгонять он... Ара, чтобы он сохранял свою энергию до следующей встречи. Хорошо. Следующая встреча у нас в Да, в решен и просто на, там, да. там и, надо, да. надо посмотреть, у нас когда-то шабав, ем, ем хамиши, да? По-моему, а хамиши, да, следующий. То есть, соответственно, в Рвине не будет встречи, то есть надо так постараться. Даст, нет, а, вечером, есть, а я, надо... я все перепутал, я а просто все нет. перепутал. А когда у меня экзамен, а, у меня экзамен у студентов, я надеюсь, что он успеет закончить. Если... Нет, кстати, вот то, что я говорил Александру, если в какой-то момент у троих не получается, иногда диалоги вдвоем. Я вот у меня есть подозрение, что я немножко забиваю. Что если Аран с Александром бы встретились вдвоем, я бы потом с удовольствием на YouTube и посмотрел бы запись. А, я, да? я, я с удовольствием. Хорошо. хорошо. хорошо. хорошо. Я с удовольствием. Хорошо. Может бы там, может там начать. Не. Так хорошо. Я... У меня еще вопросы. У меня есть еще один хроматериал, кстати, на русском языке. Ну, грубо говоря, именно про Германию. Вот, ну, там, там более поздний период описывается. Именно развитие Германии Вот с конца 19 века, точнее, с объединения, и вот 1870 год, и вот до 90-х годов XIX века. Если кому Интересно или нет? Там тоже очень интересный подход. И, и очень много совершенно неожиданных фактов. Ну, интересно. Вам, вам надо будет потом повторить себе а Арон. Отпустите Аарона, отпустите. Он человек де де де деликатный, но он уже свою энергию... Делает. Да, понятно. Мне на самом деле тоже уже по нужно идти. А, да. э, прошу прощения. А Арон, что... мы, мы, мы вас уже выгнали, пока вас не было. Сейчас я, я что-то важное хотел Говори. вспомнить, никак не могу. М -м ладно, забыл. Так, хорошо, все. Все, тогда... Все, хорошо. Хорошо, все. все. Почему до вторника? Даем решенными? До воскресенья? До воскресенья, да, до воскресенья. Хорошо. Все счастливо. Счастливо, Я тоже кончаю. Все. Всего